Ничто в этом мире не дается нам сразу. Странно устроен мир. Подожди, говорят на каждом шагу, подожди, подожди. Жду постоянно и трудно. Жду, когда подойдет троллейбус. Жду, когда сварится картошка. Жду, когда попаду на небо. Но и тут мне говорят, не спеши, подожди, сперва свое проживи на свете. Мир живет ожиданием. Мать ждет ребенка, девочка ждет любви. Заслуженный ждет ордена, страждущий ждет избавления. Подожди, потерпи немного. И когда ты терпишь, время останавливается, превращается в ожидание. Каждый отрезок времени становится этаким праздным ленивцем. Он ждет следующего мгновения, как бы пятясь назад, задом наперед. Чтобы приблизиться, надо идти навстречу. Они же, говорят, подожди, утро вечером, мудренее. Не скрывается ли за этим ленивец, мол, не делай сегодня того, что можно сделать завтра. Так откладывается завтра на еще один день. Разве будущее? Это пятящийся задом наперед огромный зеленый рак, ползущий нам навстречу. Мы придем к будущему или будущее придет к нам. Подожди, будущее придет. Подожди, пока футбольные ворота побегут навстречу мячу и мишень подойдет поближе, выпрашивая себе пулю. Подожди, потерпи, не стремись, жди терпеливо, и твое время придет. Но так придет к тебе только гроб твой. Ушон-то придет, и вынесут тебя вперед ногами. Благое приходит с ожиданием говорит пословица, нет уж, чтобы приблизиться, надо идти навстречу, а не ждать.